всем привет друзья с вами юрий канал как заработать денег в этом видео будет новый сайт где быстро легко и просто заработать свои первые деньги в интернете сможет абсолютно каждый новичок заработок без вложений как раз как многие любят ну и конечно же заработать больших денег у вас не получится так чисто на карманные расходы как это обычно бывает в интернете без вложений и знаний зарабатывать мы будем на сайте Паят. зарабатывать здесь можно как пассивно так и активно так выглядит данный сайт заработок в интернете без вложений все что нужно для того чтобы начать здесь зарабатывать это зарегистрироваться установить расширение и получать прибыль сразу здесь можем посмотреть последние выплаты убедиться в том что сайт платит и как видим суммы здесь такие нормальные даже в 32 рубля есть 45 рублей мы платим быстро без комиссии и без ограничения минимальной суммы минималки на вывод здесь нет выбираете сами какую тематику объявление смотреть моментальные выплаты без ограничений никаких лишних действий установить и зарабатывать также для большего заработка доступна партнерская программа также как и сказал за Здесь можно активно на выполнение заданий. Ссылка на сайт будет в описании. Переходите здесь, нажимаете «Зарегистрироваться», регистрируйтесь, ходите на сайт сразу в вашем профиле, заполняете ваши данные, привязывайте электронный кошелек, на которых будете заработанные здесь денежные средства, далее нажимаете «Установить расширение», открывается интернет «Магазин Google Chrome», здесь нажимаем «Установить», далее «Установить расширение», расширение успешно установлено и работает здесь вверху у нас появляется значок при нажатии, на который у нас открывается полная статистика, здесь «Бегунок» у нас должен быть включен и все и заработок у нас также, чтобы больше зарабатывать, переходим во вкладку заданий, как сами видите, цены на задания здесь такие нормальные есть, по 20 рублей по рублю, по 11 рублей, 5 рублей, 27 и так далее. Заданий здесь также порядком более 10 страниц, нажимаем 10, здесь у нас также задания идут есть по 50 копеек, по 5 рублей, по 10 и как видите 13 страниц. Задания здесь постоянно добавляются, обновляются и задания, я бы здесь сказал такие несложные, при желании можно быстренько выполнить и заработать свои первые деньги, как заработаете деньги, здесь вверху нажимайте на треугольничек, далее вывод средств, и все вывод доступен на вебмане, кошелек Pair Kiwi Яндекс деньги, на операторов мобильной связи, вот так вот вам будет показываться рекламка, здесь идет таймер, доходит до конца, все обновляем страницу, все денежка зачислено также здесь отличные условия для рекламодателей, для продвижения своих каких-то других проектов, для привлечения рефералов, здесь переходим по вкладке рекламодателям тизерная реклама поверх любого сайта, так вот показывается реклама, как это работает при нажатия, здесь можете узнать больше, либо сразу можете запустить рекламу, статистика пользователей здесь идет и показатель эффективности рекламы в сетях здесь идет нормальный 1554 и все здесь настраиваете, выбираете тематику объявлений, географию, регион, пол, возраст, стоимость показа рекламного бан, нера 1000 показов, от а 30 рублей также здесь есть кэшбэк 7% от суммы пополнения через 30 дней на рекламный бюджет и любые способы оплаты в общем отличный сервис как для заработка без вложений так и для подачи рекламы, для поиска